Всем привет, дорогие друзья, с вами Бовик, и у меня для вас есть прекрасная новость. Дело в том, что мне выпала возможность поехать на ВИД-фест. Если вы не знаете, что это такое, это фестиваль видеоблогеров, который состоится 24-25 сентября в Экспоцентре в Москве. Подробнее вы, естественно, можете узнать по ссылке в описании. Так вот, именно от вас зависит, поеду ли я на этот фестиваль или нет. Просто поставьте этому ролику лайк, если наберется 15 лайков. Если это видео смотрит хоть один топовый ютубер, то, пожалуйста, не смейся над количеством лайков. Для моего канала это более чем достаточно. Ну а также пишите в комментариях ехать или нет, по типу да или нет. И по итогам этого видео если соберется 15 лайков и не менее 5 комментариев с положительным ответом, то я поеду на этот фестиваль и естественно засниму там влог встречу с другими блогерами сниму какое-нибудь короткое видео с ними. Ну хотя бы просто чтобы они привет вам передали. Ну на этом все. С вами был Бовик. Всем пока!